Две женщины живут во мне полярно. Я состою из разных половин. Одна мой мозг. Она, увы, коварна. Она хранилище сомнений и причин. Другая женщина, ее душой зовут, наивна и светла, и так невинна, и вечно постоянно позитивна. И для любви она дает приют. Мозг женщина умна и холодна, рационально и расчетлива порой, с огромной долей скепсиса, горда, и с юной душой. Душа влюбилась, и глаза ее горят, И сердце бьется в радостной тревоге. Послушайте, о чем же говорят две женщины В сердечном диалоге? Ты, дурочка, и опыта на грош. Мозг женщина, с укором говорила, Любовь твоя, химера, блеф и ложь. Смотри, душа, тебя предупредила. Душа же плакала и девочка еще. И хоть любовь ее сейчас была не первой, она любила страстно, горячо, все обнажая, ноты, струны, нервы. Душа, послушай, я же не со зла, ведь я же счастье для тебя желаю. Ты поучиться у меня могла, и разумом любовь бы выбирала. Душа не слушала всех доводов, и вновь их спорт данул в пространстве долгим эхом. Ведь любим мы, когда придет любовь, душа сказала, мозг мне помеха, и долго спорили и мозг, мой, и душа, но в одной части тут конфуз случился, душа взлетела кверху не спеша, не выдержал мой мозг, и отключился. Вот так всегда заканчивают спор душа и мозг, и до того приятно, что можно их не слушать разговор, уйти в любовь навеки, безвозвратно, в которой только души говорят, Лукавлю я, Сейчас ослаблю вожжи. Зачем же чувствам слепо доверять? Включу я мозг, Но лишь немного позже.